На территории Казанского университета прошли съемки первого эпизода документального фильма Татарстан Дорогами открытия с ведущим Валдисом Пельшем. О том, когда нам ждать премьеры на Первом канале, расскажем в нашем следующем сюжете. Идея создания фильма возникла у Валдиса Пельша во время встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Картины расскажут о малоизвестных местах, исторических личностях, людях с интересной судьбой и мастерах своего дела. Интерес съемочной группы вызвали события, связанные с историей Казанского университета. Мы сняли первый эпизод, история братьев Толстых, которые учились в Казанском университете, о чем мало кто знает, потому что все знают, что Владимир Ульянов впоследствии Ленин. Выпускник Казанского университета, но вот о том, что Лев Николаевич Толстой не доучился в Императорском университете. Мне кажется, это будет интересная информация. Съемочная группа уверена, для того, чтобы открыть красоту нашей страны, не обязательно прокладывать дальние маршруты. Посмотрев фильм, каждый житель России заново откроет для себя Татарстан. О живописных местах, уникальной истории, свобытной кухне и архитектуре смогут рассказать сами жители республики. Мы надеемся, что вот наш а, такой призыв к жителям Татарстана о том, что если есть какие-то интересные места, действительно малоизвестные, но... Правда, представляющий интерес для жителей нашей страны, если есть люди, мастера, люди, совершившие какие-то поступки с большой буквы и так далее, то мы хотели бы услышать ваше предложение, и если получится, то мы дополним свой график. Вот этими интересными, неожиданными эпизодами. Желающие поучаствовать в создании картины могут предложить свою кандидатуру до следующего съемочного дня, запланированного на осень. Премьера документального фильма «Татарстан. Дорогами открытий» намечена на декабрь 2021 года. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.